Да, пацаны смотрите гуси летают не знаю наступила гуси летают по проводам сидят себе черные гуси в, слези, в этой как его в черной книге ой блин красной не знаю видите не видите это книгу полетели гуси стая полетела но запад, блядь, нельзя, не, все равно